Не входи. Не входи. Ну, wow, мам, Yeah, but Тип, Нет, по Не, не, не, Kala chwa, maso! Chukovala, lupu kalam, nusha basiki solo, hamba katumba. lupu kalam, nusha basiki solo, Я пойду. О, о, о, о, о, Магика. Все. Sure. Sure. Не enquanto не даем клейкаем, не в них, не в них. Не в Белее камчатки в